И всем привет Это канал Водовый Стрим, ведущий, Аннигилятор. За качество видео приношу извинения, собирал из интернета, бы мой оператор заболел и не смог присутствовать на данном мероприятии. Поехали! Уже во второй раз в город Хабаровск приезжает в Wargaming, что не может нас не радовать. А в этот раз формат чемпионата сменился с прошлого 7 на 7 человек в более популярный массовый формат 3 на 3 с новым названием «Время танков. Битва взводов». Как сообщил нам в интервью один из представителей Wargaming, кстати, спасибо магазину Пилот за предоставленную аудиозапись интервью, причиной смены формата стало то, что катать взводом более привычно многим игрокам и найти созводного гораздо проще. Данные изменения позволили привлечь больше участников, например, в этом году в Хабаровске зарегистрировалось более 220 команд. Кстати, немногие знают, что относительно 2015 года Команда Wargaming прилетела за два дня до соревнований и смогла спокойно подготовить цену и само мероприятие. В отличие от 2015 года, когда все готовилось за одну ночь, что не могло не сказаться на уровне мероприятия. Также был расширен круг активности для хабаровчан. В городе было сделано две закладки бонус-кодов. А первой стала стало на перед началом соревнований, и о закладки, соответственно, уже после его окончания. А в первом случае участник получил месяц премию, а во втором случае... Счастливчик получил Скорпионга, который, как мы все знаем, является имбой в данной игре. Кстати, вот фрагмент видео, как это было и где лежал бонус-код. Мне лично друг ездил, не нашел и очень расстроился, когда посмотрел данное видео. Ну и вернемся к самому мероприятию. По словам организаторов, в этот раз пришло больше народа, чем в 2015 году. И данное видео подтверждает, что были очереди и люди очень хотели туда попасть. Кстати, как пишет народ из Владивостока, у них было в несколько раз меньше людей, чем у нас. Как сказали организаторы, они понимают, что будь анонс раньше, и народу было бы больше. Но в силу невозможности договориться раньше и уточнить сроки проведения, они не могут там надежить людей, а потом взять и все резко отменить. Например, в этот раз они купили последние 7 билетов, и проведение срок было вообще под вопросом. Все могло перенестись на несколько дней точно. То, что как могут, так и сообщают... Возможно, следующий приезд будет перенесен на более позднее время, потому что многие находятся в отпусках и не все могут присутствовать. Как пишут люди на форумах, если бы я знал раньше, я бы перенес свой отпуск. Не все знают, что само мероприятие началось за 6 дней до оффлайн-турниров в Платин арене. У нас были отборочные онлайн-соревнования, которые были организованы весьма хорошо, ну за исключением мелких погрешностей в конце, но в общем это не сильно сказалось на самом турнире. И вот уже 28 числа стали известны 4 команды участников, двх 27 МЭД, Мороженка и Кванту. 30 июня утром отстояв в очереди, можно было попасть на само мероприятие. Тут было чем заняться как взрослым мужикам, так и молодежи, но не забыли и про женщин с детьми. Для некоторых были сделаны зоны, где бесплатно можно было сделать макияж и прическу. А для самых маленьких была детская зона для игр с клоуном. Не могло бы также не порадовать большое количество девушек танкистов И, конечно же, не обошлось без фотозоны, ведь это стандарт для такого уровня мероприятий. На этой фотозоне перефотолось уйму народу, этому способствовали девушки. Даже не знаю, нужна ли была эта фотозона или достаточно было этих двух красивых девушек. Ведущим данного мероприятия, как и в 2015 году, стал Андрей Родной, юморист, ведущий с Камини Радио. Кстати, он отработал на твердую пятерочку. Там был и юмор в нужных местах, и неплохое общение с залом. Но, как мне показалось, опыта в танках у него все-таки маловато. А сам же турнир комментировал Сергей Карапетян, всем известный как «Вспышка». После турнира он спустился к зрителям и фотографировался со всеми желающими, что не могло не порадовать этих самых желающих. Самый бешеный ажиотаж, конечно, был возле сцены и на личном зачете. Начнем с последнего, личный зачет. В личном зачете, естественно, были очереди и желающих показать свой скилл и забрать заветные призы. Максимум, что можно было заработать, это ноутбук, игровую клавиатуру и хорошую мышь. Но это топ-призы. В основном, конечно, уносили месяц према, наклейки, майки и футболки в большом количестве. Участвовать можно было по нескольку раз. Главное было стоять в очередь, и это радует. Создавали несколько шансов. Кстати, ловите маленький лайфхак на будущее. Больше опыта можно было поднять на восьмом уровне. Не все это сообразили и катали либо на низком, либо на десятом уровне, но больше всего на восьмом. Кстати, проблем с компьютером не было, все было настроено довольно-таки хорошо. Кстати, железо было на высочайшем уровне. На сцене во время турнира все тоже было на зачет. Единственное, что по словам участников турнира, колонки были расположены слишком близко и выключены на большую громкость, поэтому и надо было плохо слышно своих созвонок через гарнитур. А по словам участников соревнований и зрителей, в этом году все было гораздо лучше. Особенно радовались те, кто получил по 8-10 банок энергетика, это заметил даже ведущий. Призы сыпались на зрителей как за знания, так и надо просто так. Один из случаев, когда человеку дали приз за самую низкую статистику, которую он смог подтвердить. И чуть не забыл, самое важное, победила эта команда «Квантум», которому мы желаем успеха в суперфинале, который состоится в Екатеринбурге. Пацаны, надеюсь, вы привезете нам кубок. Кстати, если сравнивать с таким же чемпионатом в Владивостоке, то у нас конкуренция за призовые места была гораздо выше, ну как и уровень в целом без обид, парней. Вот в Владивостоке, например, тенденция была 5-0, 3-0, и почти все команды так играли, что говорит о неоднозначности уровня команд. Ну естественно, как стример, я не мог не задать вопрос, почему они не ведут онлайн-трансляции таких мероприятий, ведь как зрители хотел бы это обязательно посмотреть, особенно если я не могу лично присутствовать. И как сказали нам организаторы, что после нашего вопроса они задумались, и в дальнейшем, когда Wargaming будет приезжать, то возможно будет организована онлайн-трансляция силами местных стримеров. Ибо в силу сложности, дороговизны, вести оборудование и организация всего этого мероприятия на достойном уровне и качестве затруднительно. А организовать местными стримером это в принципе возможно и гораздо проще. И их тут понять можно, ведь турнир не в одном городе, а во многих городах. И настройка стрима и не так-то уж просто, как может показаться многим. Хорошей новостью, кстати, стало то, что проходит реформа по взаимоотношению Wargaming и местных активистов, которые хотят провести чемпионат у себя в городе, и для этого готовится отдельная платформа. А все секреты они раскрыть не могут, но налаживаться отношения с игроками, которые хотят организовать турнир, станет гораздо и гораздо проще. Весь разговор мы конечно не можем выложить, но шансы на проведение турнира по танкам в 2018 году в Хабаровске высоки. И мы с код пилотом постараемся этому активно способствовать. Надеюсь данное видео вам понравилось, следите за нашими новостями, анонсами на канале, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока-пока.